Все, надо что-то менять, теперь я буду действовать правильно. И вдруг мы себя обнаруживаем, что мы жрем какую-то мусорную еду, понимая, что ну вот чего-то сейчас как-то... Ага Если у вас не было плохих решений в жизни, пожалуйста, напишите мне лично, я хочу у вас учиться. А изнутри это выглядит абсолютно безнадежно. И это, конечно, вопрос вот этих вот привычек. И это привычки не человека, это привычки мозга. Сейчас я этим начну заниматься. И там возникает очень странное такое чувство. А почему? Почему я буду этим заниматься? Почему именно сейчас? Добрый-добрый вечер. Устраивайтесь поудобнее. У нас впереди час, и мы будем с вами сегодня обсуждать, что такое быть счастливым, как это может быть привычкой, и как вообще работает наш мозг, с чем мы сталкиваемся. Uh, некоторые из участников меня знают, знают хорошо, были на каких-то моих уже семинарах, uh, кто-то в первый раз. Напишите, пожалуйста, откуда вы смотрите эту uh, трансляцию, нашу, собственно, встречу. И напишите, пожалуйста, uh, если вы в первый раз, напишите в первый раз. Uh, так, чтобы я понимал, uh, я... Все равно попробую рассказать для тех, кто в первый раз о том, кто я, в чем суть моего подхода. Для того, чтобы было это понятно, это будет первая часть нашей с вами истории. О, Таревьеха. Слушайте, прекрасное место. Королев. Поезд. Да, люблю, люблю быть в пути. Москва. Класс. Прям вот ревьехай вы меня, Виталий, Гданьск, супер, Смоленск. Прекрасно. Ну что же, меня зовут Макс Котков. Для тех, кто в первый раз, несколько слов о том, как я работаю, и потом я вам расскажу о своем подходе, потому что он в корне отличается от большинства подходов, которые существуют в современной психологии, буквально сегодня. Одна большая психологическая платформа написала предложение. Они предложили поучаствовать в своем проекте, там некое реалити-шоу, психологическое консультирование, прямые эфиры, работать с реальными людьми. И среди прочего они там значит, написали, что не беспокойтесь ни о чем, нам не нужны результаты мгновенные, нам нужно рассказать, типа как решать задачи. Вот... Не самый такой подход, который мне вообще понятен, потому что мне кажется, если мы беремся за консультирование, если мы беремся за работу с мозгом, то на самом деле критерии ровно такие же, как если мы сдаем в ремонт iPhone или машину. Да, мы хотим, вот есть состояние А, есть состояние Б, и мы хотим видеть результат. Но, к сожалению, вот в психологии это не часто так работает. И я расскажу о том, как устроены привычки, что такое на самом деле привычки, как они устроены на уровне мозга, на уровне психики, как они связаны с нашим настроением, с нашим счастьем, с нашей продуктивностью и со способностью быть счастливым и, кроме того, развивают память. И предложу несколько таких процессов, которые помогут вам начать использовать эту технологию и начать знакомиться с ней. Меня зовут Макс Котков. Я с 2001 года веду семинары и индивидуальные консультации. И основная моя тема, которой я являюсь экспертом и в которой я, правда, готов разговаривать с любым совершенно человеком на планете Земля, это управление состоянием. Это контроль того, как наш мозг настраивается и как он реагирует на окружающий мир. И э, когда меня спрашивают, кто я, очень сложно было всегда объяснить, чем я занимаюсь. Потому что сказать, что это психология, это значит рассказать всего лишь треть того, что я делаю. Потому что, по сути, я занимаюсь тем, что можно называть нейрокоучинг. Да, в психологии, в психотерапии есть совершенно потрясающие практики, которые позволяют разрешить какие-то внутренние конфликты и внутренние затруднения и сделать себя более счастливым. Да, Ведь ну, цель психологии и психотерапии – это некое душевное благополучие. Но этого недостаточно, потому что, во-первых, существует, ну, я не знаю, 200 школ психологии. Реально, вот существует 200 школ психологии, создатели которых считают, что их подход исключительно правильный, и они заняты тем, что они спорят с другими участниками психологического поля о том, чей подход более правильный, чей подход более такой истинный. И их не интересует результаты, их интересует некая философская э, составляющая, потому что... По оценкам института качества медицинского обслуживания, например, Соединенных Штатов Америки, только 23% людей получает результат от общения с психологами и психотерапевтами, которые можно назвать положительным. И это реально так. да, То есть психология не приносит высоких результатов. Есть огромное количество людей, которые ничего не получают, и, к сожалению, это одна из таких неприятных ситуации, когда люди спрашивают, вот чем вы занимаетесь, там говоришь психологии, люди говорят, ну, а чем мне может помочь психолог, я ходил, это было неинтересно. Поэтому в психологии, правда, есть интересные вещи, и выдающиеся психологи создали интересные подходы. И мне посчастливилось учиться у создателей школ или у первых учеников, если создатель школы к тому моменту, когда я учился, уже умер. И я собирал по крупицам элементы вот этой вот психологической науки современной, потому что я не хочу себя относить ни к одной психологической школе, меня скорее интересует результативность. Поэтому я стараюсь делить зерна от плевел, да, то, что работает, от того, что там наверчено, на рассказано и так далее. Вот еще Самара. Привет, Самара. Вторая часть того, чем я занимаюсь, это коучинг. Коучинг пришел в вообще психологическое консультирование, в такое консультирование из спорта. И в спорте, конечно, не обойдешься тем, что психологи говорят, вы просто еще не готовы. Да? Тренер в спорте должен доставить результат. Он должен провести человека от точки А к точке Б и в идеале, чтобы тот был победителем каких-то соревнований. И вот коучинг пришел в бизнес, в деловую среду, в личное развитие. Из спорта, и в коучинге есть простая идея, что для тебя важно и как это сделать. И мы с вами все знаем, и мы будем сегодня об этом говорить, что, конечно, у нас есть огромное количество привычек но ну, что-то откладывать, на что-то забивать. Важные для себя вещи мы, честно говоря, жертвуем ими в жизни в первую очередь. Мы делаем какие-то вещи, которые считаем обязательными, которые считаем необходимыми и относящимися к нашим отношениям с другими людьми, с нашим работодателем, партнерами и так далее. И большинство вещей, которые мы относим к важным для себя, мы их откладываем и мы именно ими жертвуем. Поэтому коучинг является очень важной вещью, потому что, конечно, мы хотим в первую очередь не просто душевного благополучия, мы хотим... Да, этого мало быть, быть вот, ну, комфортно мне. Мы хотим прожить свою жизнь, мы хотим, чтобы та жизнь, которую мы живем, мы бы могли сказать, что это интересная, классная жизнь, и это моя жизнь. И, может быть, она не успешна с точки зрения кого-то, может быть, она даже не успешна с точки зрения общества. Главное, чтобы я ощущал ее как успешную, и это задача коучинга. И третий источник, на который я опираюсь в своей работе, это нейронаука. Это современные исследования мозга, того, как мозг работает. И там есть огромное количество простых, в чем-то тупых и сермяжных таких биологических законов, которые, если мы их игнорируем, то никакая психология, никакой коучинг нам не помогут. Например, все мы знаем, да, что в нашем мозге есть настройка. И эта настройка связана с тысячелетиями истории наших предков. Настройка на оппортунистическое обжорство. То есть, если есть вкусное, а что такое для мозга вкусное? Это сладкое, жирная, калорийная еда. Ее много, мозг хочет ее сожрать. Вот это оппортунистическое обжорство, мы с ним часто боремся, и люди говорят, ой, там я сижу на диетах, но я в результате срываюсь и все-таки набираю больше веса. Потому что когда мы противопоставляем силу воли и воображение, воображение рано или поздно побеждает. Если оно не побеждает, то а побеждает сила воли, есть такие люди, они теряют вкус и качество жизни. И нейронаука дает нам понимание того вообще, как, э <т> да, Залина, оппортунистическое обжорство знакомо нам всем, да, когда вы перестаете есть когда заканчивается еда или там, когда я себя ненавижу уже. Вот. Это, это, это наша естественная склонность. И на самом деле в Калифорнии есть совершенно удивительный проект, такой нейроученый, стал диетологом, он изучил статистику и обнаружил, что 81% людей, которые садятся на диету, в результате, в среднесрочной перспективе набирают дополнительный вес. И э, существует такая лесенка диет, то есть каждая следующая диета, она сначала снижает вес, потом человек срывается или бросает ее и набирает больше, больше, больше, больше. И он открыл центр, э, который гарантирует э, 90% эффективности в том, что вы будете набирать вес для людей с малым весом. И он сажает их сначала на диету. Потом они приходят к нему и говорят, мы худеем, еще больше, что-то нас подставил. Он говорит, хорошо, теперь вы можете жрать, что хотите, и люди набирают вес. Вот Это использование биологических механизмов мозга. Если мы знаем, как работают биологические механизмы мозга, мы можем их преодолеть. Потому что главное, знаете, говорят, в чем главная склонность там, человека, в чем главный инстинкт человека. И кто-то говорит размножение, кто-то выживание. Но на самом деле главный инстинкт человека – это делать привычные вещи привычным образом. И это биологический закон, потому что мозг, он представляет собой всего 2 килограмма серого вещества, да, в, там чуть-чуть меньше в среднем, и при этом он может съесть 25% всей, всего сахара и всего кислорода, всех питательных веществ из нашей крови. То есть это очень энергоемкая машина, и он… Имеет в себе огромное количество предохранителей, которые не позволяют нам включать его так, чтобы он съел вот эту вот еду. И мы с вами прекрасно про них знаем. Они да, работают как некие привычные реакции. Мы, нам сложно включать мозг, нам сложно делать над собой ментальные усилия. И нам сложно менять привычки, которые у нас сложились. И вот... Та работа, которую я делаю, в основном она связана с тем, что можно называть саморазвитием. Но саморазвитие для меня это очень простая вещь. Это когда вы можете больше, вы можете более разнообразно себя чувствовать, вы можете более разнообразно реагировать, вы можете получать больше удовольствия, учиться большему количеству вещей и делать на интересном для себя уровне большее количество вещей. Вот э, простое определение, да, есть внутренняя некая работа, которую я часто делаю, и для меня было совершенно удивительным, что именно, например, для деловых людей, предпринимателей, мужчин оказалось, что это самое драгоценное, потому что я, когда сделал первый свой курс, который назывался «Свобода чувствовать» про работу с чувствами, мой друг, предприниматель говорит, слушай, ты сделал абсолютно необходимый курс, я обязательно на него приду. До этого были курсы про переговоры, развитие памяти, какие-то еще истории. Но это как-то у него так не отзывалось, потому что он считал, что у него с этим все в порядке. А вот чувство, как способность быть живым, как способность не просто контролировать себя, да, и так, в таком омертвении находиться в каком-то внутреннем коконе все время себя как-то удерживать. Вот для него чувства оказались тем, что отозвалось больше всего. И... Эм... Это одна из таких важных тем, с которыми я работаю. А естественно, если мы говорим про всякие привычки, реакции и тому подобное, мы говорим про отношения, потому что отношения – это ну, важная часть нашей жизни. И они все состоят из привычек. Если мы возьмем современную семейную психотерапию, там одно из ключевых понятий, которое Вирджиния Сатир, великий психолог американский, это редкое женское имя, к сожалению, редкое в психологии, она создала такое понятие, как семейный балет. И все мы с вами знаем, что в близких отношениях люди ведут себя, и мы склонны вести себя, как будто бы мы попадаем в сценарий. Он сказал это, он глянул на меня так, я начал реагировать вот так, и дальше все развивается, как будто бы прописанный сценарий. Мы перестаем быть живыми, все это предсказуемо. И когда люди живут так 20-30 лет... Это, это больно, это тупо, и со стороны это выглядит очень смешно, где-то так и жалко, а изнутри это выглядит абсолютно безнадежно. И это, конечно, вопрос вот этих вот привычек. И это привычки не человека, это привычки мозга. Здоровье. Здоровье, ну, во-первых, то, что мы называем здоровый образ жизни, это все привычки. Это наборы из сотни мелких привычек, которые просто либо у вас есть, либо у вас нет. Вы знаете, вышло сейчас новое приложение, и делают умные баночки для препаратов, которые имеют в себе аккумулятор, и они по Bluetooth передают на телефон сообщение о том, сегодня открывалась баночка или нет. Потому что, к сожалению... Ну, да, вот Напишите, кто из вас покупал витамины, биодобавки какие-нибудь классные, и у вас потом... Вы сначала их еле еле еле еле а потом банка недоеденная стоит. Вот напишите «Витамины» слова в чат если с вами такое происходило, вы купили дорогие какие-то, все, вы верили прямо, прочитали, или вам кто-то рассказал, потратили деньги, начали есть и потом про них забыли, да, вот, а, и чем больше вы этого делаете, ну, там у кого-то стоит огромная полка этих витаминов недоеденных, у которых проходит срок годности, которые потом надо как-то выкидывать и так далее, да, вот На уровне здоровья вопрос вот этих маленьких, очень необходимых привычек, очень маленьких поведений, он является очень важным. Ну и, конечно, вообще вопрос настроения, здоровья, того, как мы планируем. Да, ведь очень многие люди просто планируют с возрастом стать менее здоровыми. Есть такой образ, что взрослый человек должен стать менее здоровым, хотя... Обычно мы видим, что подростки болеют, пока у них мозги не работают, и иммунная система настраивается, да. Они там выходят на мороз без куртки, носят всякую легкую одежду и так далее. Часто болеют, а потом взрослый человек часто становится здоровее. Вот почему очень взрослый человек не может становиться еще здоровее, казалось бы. И это реально возможно, и это реально происходит и получается, если подойти к этому с умом. Вопросы коммуникации, вопросы общения, потому что ну, вся история, то, что называется трудные люди, да, трудный начальник, трудные коллеги, трудные какие-то партнеры, клиенты, все это вопросы привычек и реагирования, и в этом огромное количество автоматизмов. Когда ну, недавно консультировал человека, зам, там, какой-то очень высокий топ-менеджер, я сейчас не помню полное название должности, в одном из известных банков, который отвечает за то, чтобы общаться с чиновниками, с правительством, потому что банк работает на очень высоком уровне, им действительно важно, чтобы ну, принимались правильные законы, чтобы за ними правильно следили а, за выполнением этих законов, чтобы их не мучили какими-то ну, глупыми регуляциями, проверками, потому что это все мешает работать. В чем была моя работа? Этот высокопоставленный предприниматель, который общается всю жизнь с членами правительства, депутатами, там, из э, Госдепа, да, с какими-то чиновниками, не из Госдепа, господи, из Соффеда, а... <смех> вот. у него есть некие привычки, когда он э, реагирует страхом. То есть вот, какие-то люди ему кажутся все равно очень мощными, страшными, слишком высокопоставленными или знаменитейший депутат, который просто там у него какие-то сотни миллионов ежемесячный доход, звезда экранов очень известен во всех кругах, и в публичной, и в своих кругах признан. Но он просто родом из такого не очень благополучного района, и там задача была очень простая. Нельзя было себя плохо поставить, да, то есть если ты демонстрировал слабину, то тебя начинали мочить. И у него из детства были привычки простые, которые продолжали работать по сей день. Например, если ему казалось, что кто-то там сейчас его прессует, унижает или шутит над ним, значит, надо этому человеку дать в морду. И он был очень гневливый, да, то есть такой вот. Такая реакция коммуникативная, которая для человека, его уровня доходов, его уровня переговоров абсолютно неприемлема, потому что он ну, приходит ну, встречаться с каким-нибудь Эрнстом или там заместителем Собянина в Москве. И, и он начинает звереть в ответ на какие-то там интонации этого человека, не понимая, что происходит. И он как-то себя пытался сдерживать, иногда просто, ну, правда, терял контракты. Да. ну и конечно другие индивидуальные задачи, вы себе не представляете, с какими удивительными вещами приходится сталкиваться. Я считаю, что вот моя работа самое интересная вообще вид деятельности, потому что я, ну так невольно столько узнаю о жизни и богатстве, и разнообразии и проблем других людей, что для меня многие вещи, с которыми я сам сталкиваюсь, они становятся ну, менее страшными потому что я понимаю, что ну, у других людей бывают гораздо более удивительные, гораздо более странные какие-то задачи. Да? Даже не буду рассказывать. <с> Может быть, вам на ночь это и не нужно. Вот. Это все курсы личные консультации. И вот один из моих любимых курсов – это курс нейромашины, управление привычками, развитие памяти и управление настроением и продуктивностью. И... На чем он основан? Да, вы все слышали про то, что у нас есть сознание и бессознательное. И в психологии ведь сознание и бессознательное определяется прямо очень вот так точно. Да, психологи говорят, что сознание – это все, что мы осознаем, а бессознательное – это все, чего мы не осознаем. В общем, что делать с этим определением, не совсем понятно, но дальше начинаются всякие странные вещи фрейдисты, люди, которые занимаются психоанализом, они считают, что бессознательное – это такая часть нас, которая содержит в себе всякие темные устремления и тому подобное. А всякие современные, ньюэйдерские авторы, Джо Диспензе, такие вот наивняк, которые очень популярен сегодня, бессознательное может все. Ну вот ведь бессознательное, очевидно, это не то, ни другое, потому что оно и не может все, и вряд ли там прямо все только очень мрачно. Для меня, я, во-первых, не люблю эти названия. Я люблю названия первое внимание и второе внимание, потому что они гораздо меньше нагружены всякими этими определениями. И то, что я называю первое внимание, это ваша осознанность и ваша сила воли. Вот только два этих явления. То есть это ваша способность поставить цель, выбрать и двигаться к ней. И замечать, чем занимается ваш мозг, как, как вы на это реагируете, да? что с вами происходит. И сила воли, то есть способность противостоять каким-то своим автоматическим уже существующим желаниям, либо запрограммированным заранее, либо каким-то развитым в течение жизни. И это одна из важных вещей, что наш мозг идет, как мы уже говорили, да, вот про оппортунистическое обжорство – он идет с некими базовыми настройками, с настройками по умолчанию. Наш мозг хочет лениться, и лень – это на самом деле попытка мозга сэкономить энергию. Это не какое-то ваше личностное плохое качество. Это биологическое, очень естественное качество. Ну вот как хотеть спать, но вот точно так же лень, желание сэкономить ресурсы, не решать задачу, которая может быть не пригодится решать не решать задачи, не реагировать на что-то, что, что ну, вот не приведет сейчас к ярким последствиям мгновенно, это, это то, что о, базовые настройки мозга. И вот сила воли – это способность им противостоять. То есть сила воли – это не то, что у вас есть способность делать что-то. Сила воли – это чаще всего способность не делать чего-то. И мы пользуемся этой своей первым вниманием, этим своим сознанием, да, силой воли и Осознанностью вообще ужасно. Вы брали когда-нибудь свою жизнь в ручное управление? Вот был у вас момент, что вы решили, все, надо что-то менять, теперь я буду действовать правильно. Я знаю, как мне нужно спать, я знаю, как мне нужно есть, тренироваться, учиться и работать, и строить отношения, и прямо вот сейчас я все изменю. Вот напишите в чат ручное управление, если вы знаете, о чем идет речь, и вы составляете себе план, и вы решаете, что вы будете его делать, и вы его какое-то короткое время делаете. И вы собой руководите. Вот это э, то, что может сделать наше первое внимание. Несколько дней, несколько минут, несколько часов у разных людей по-разному. Угу. О да, много раз. И вот что дальше происходит всегда? Всегда дальше происходит одна и та же штука. Вы не выспались или устали, на вас навалилось несколько неприятных, неожиданных ситуаций, больше нагрузки, Тудущ. да, и всегда срыв, как на диете. Вот, Зарина, спасибо вам большое. И вдруг мы себя обнаруживаем, что мы жрем какую-то мусорную еду, что мы прогуливаем тренировки, понимая, что ну вот чего-то сейчас как-то, ага, ага. да, вот ой, хватало ненадолго и пропадало ощущение, что я, что я живу. Вот это очень важная часть, Нина, спасибо большое. Потому что когда мы на этом ручном управлении, да, вот с этим человеком надо вежливо общаться. Ой, тут надо внимательно, теперь надо еще это сделать. И человек превращает себя в машину по решению проблем, он пытается вот себя сделать очень правильно. И эта штука, слава богу, не работает, или не слава богу, но, в общем, все равно неприятно. Да? Успех неприятен, но чаще всего не успех. Это особенности первого внимания, того, как оно работает. Наше второе внимание, то, что психологи называют бессознательным, я предпочитаю представлять себе, что оно состоит из того, ну, что можно назвать нейромашинами. Что такое нейромашина? Это кусочек мозга, ну, там он распределен в мозге, Такая структура в мозге, которая автоматически решает какие-то задачи. Ну, вот если я вас спрошу, великий русский поэт, вам не потребуется никаких усилий, чтобы дать мне ответ и написать его в чат. Но чтобы написать его в чат, вам потребуются усилия, поэтому не все участники, к сожалению, пишут в чат то, что я прошу, но было бы очень здорово. Тючев. Нина. Вот, да, ну, сколько вам усиленно это потребовалось? Да, большинство людей думает просто: там, Пушкин, Лермонтов, ну, то есть у, у кого-то есть какие-то свои, в общем, предпочтения. Но ну, мой любимый великий русский поэт это, например, Гумилев, да, но первый был Пушкин, и вот у всех практически людей э, с русскоязычным образованием, с русскоязычной культурой, ну вот просто это натренированная фигня. Вот Пушкин – великий русский поэт. Не нужны никакие усилия, чтобы выдать течево Не ну, да, вам нужно было подумать, остановиться и подумать, а кто мне действительно нравится. Но даже если у вас кто-то другой всплывает первым, просто потому, что вы занимались, изучали поэзию, любите ее, и у вас есть какое-то предпочтение, может, вам Мандельштам великий русский поэт. А, класс. Такой звук. А, да. Все равно для того, чтобы дать этот ответ, не нужно никакого усилия. Это делает нейромашина, это делает автоматическая часть вашего мозга, которая экономит энергию, она уже запрограммирована. Вот вас зовут каким-то образом. Светлана, Зарина, Ирина, Юля, Тамара там, да, по-любому эм, Виталий. Сколько вам нужно усилий, чтобы отозваться на это имя? Когда я называю это имя, если это имя ваше, у вас есть ощущение, это имя мое. Вот так работает нейромашина. И если вы сидите сосредоточенно, и кто-то там, да, и вы полностью выключили. Все внимание вокруг, там все шумит, люди что-то делают. Вы полностью сфокусированы на том, что вы делаете. И вдруг кто-то зовет вас по имени. Он вас вытаскивает из этого состояния. Все, что угодно может происходить, и вы не будете на это реагировать. И человека легче разбудить, когда он спит в глубоком физиологическом сне. Его именем, а не просто говорить ему «Эй ты, эй ты». Почему? Потому что... Его нейромашина имени реагирует автоматически, даже когда он спит. Вот что такое нейромашины, вот что я имею в виду под словом «привычка» на самом деле. То есть заправлять кровать – это не совсем та привычка, которую я имею в виду. Я имею в виду очень глубокие привычки вашего мозга, такие, как реагировать на свое имя, отзываться на него. Я не знаю, вы когда-нибудь сидели рядом с песочницей где-нибудь? Ну, вот весна или теплая осень, вы сидите на скамеечке, и рядом песочница. И там ребенка зовут так, как вас. И какая-нибудь бабушка или мама или няня его все время отвлекает вот, по, по вашему имени. Да сколько требуется усилий, чтобы каждый раз на это не реагировать. Вот что такое нейромашина, вот что такое реальная привычка. И... Эти нейромашины бывают разного уровня. Бывает нейромашина, которая дает вам возможность, когда вы видите неправильно написанное слово. Вы видите слово лестница без буквы Т. И эта нейромашина маленькая, специфическая под это слово, которая знает, как слово пишется, и когда вы видите неправильное написание слова, она дает вам неприятное ощущение. Да, среди вас есть люди, и я знаю, кто вы которые не любят, когда друг ну, вот, написано с ошибками, потому что вам физически некомфортно. Это работа нейромашин. Uh, у вас могут быть нейромашины, которые позволяют вам, например, сдавать какие-то проекты вовремя. Или есть люди очень uh, такие пунктуальные, те, кто приходят вовремя, всегда навстречу. Это работа нейромашин, это не работа первого внимания. Но нейромашины бывают неполезные. Например, бывают э, нейромашины тревоги, нейромашина страха, нейромашина грусть и так далее. И они автоматически... Да, вот Наташа Грамарнац, знаменитый Грамарнац. Э, да, ш, ш, ш, что, что, что нам дают эта нейромашина? У некоторых людей есть нейромашины... Um, которые связаны там, ну, со страхом полетов и так далее. А, Таня спрашивает, а с ценностями этой нейромашины? Да, это на каком-то глубоком уровне нейромашины, да, когда у нас есть там, ценность здоровья или ценность свободы или ценность уважения. Это, безусловно, нейромашина, которая очень специфическим образом устроена, которая отслеживает все время в окружающем мире, да, уважают ли меня. Uh, да, панические атаки, Зарина, это нейромашина и довольно-таки простая. Uh, у меня есть вообще специальный курс про это дело, называется «Атака на панику», uh, который учит, как работать с этой нейромашиной, потому что я много работал с паническими атаками, и люди, которые… Один мой друг, мы сидим, пьем чай у него в гостях, он там что-то рассказывает, он говорит, ну ты же знаешь, у меня с 2004 года панические атаки. Я говорю, как у тебя… Из 2004 года панические атаки ты мне никогда не говорил. Ты же знаешь, что я могу помочь. Он говорит, ну я стеснялся, я ходил к каким-то другим специалистам, там меня учили, как дышать в пакетик вот этот вот бумажный, чтобы себя успокоить. Да, это, это, в общем, мы с ним поработали, у него прошли эти панические атаки через час, просто после начала нашей работы. И он говорит, блин, а почему я, правда, к тебе не обращался? Да, Зарина, это нейромашина, и у нейромашины есть такая штука, что ее запускает, когда она включается и для чего она работает. И вот нейромашина панических атак чаще всего бывает у волевых людей с большим потенциалом на пороге большого какого-то трансформационного роста. Да, нейромашина сомнений, когда выбрать что-то невозможно. Это на самом деле не нейромашина сомнений, это нейромашина, я называю называю нейромашина колебаний, которая не приводит к тому, что мы что-то выбираем. Мы все время э, думаем, что у вас работает э, видео. У меня что-то зависло видео, я хочу понять, э, работает ли у вас видео. Напишите, пожалуйста. А, супер. Спасибо. Да, Значит, вот эта вот нейромашина сомнений – это отдельная нейромашина от нейромашины, которая принимает решения. И огромное количество людей вот эту нейромашину сомнений или колебаний запускают, и они прямо вот ей наслаждаются. Вот я, вот я подумаю об этом, я еще пока буду откладывать, а вдруг я соберу чуть больше информации, вдруг я больше решу. Эта штука никогда не выдает нам хорошего решения. Просто в какой-то момент, если нас припирают к стенке, мы включаем нейромашину решение и говорим, ну хорошо, вот так. Да, кроме того, если говорить про решения, у нас есть нейромашины хороших решений и плохих решений. У вас были плохие решения в жизни? Вот вы, знаете, бывает такое, что вы прямо принимаете решение и думаете, дурацкое решение. И потом оказывается, да, решение полное говно. И, и, и вы об этом помните. Вот напишите плохое решение, если у вас такое было. Если у вас не было плохих решений в жизни, пожалуйста, напишите мне лично, я хочу у вас учиться. да. То есть, и, и, и мы знали, что мы принимаем плохое решение, мы знали, что мы запустили механизм плохих решений. А бывают хорошие решения, и мы принимаем его и понимаем, я сейчас принимаю хорошее решение. И потом жизнь показывает, что это хорошее решение. И одна из вещей состоит в том, чтобы... Научиться а, выбирать одну нейромашину и не выбирать другую нейромашину. Если у меня отвращение ко внешности? Ри, да, конечно, а, да, это, эта история а, а, а, очень часто распространена, особенно среди красивых а, женщин это когда человек смотрит на свое изображение на фотографиях или на свое отражение, и у него есть автоматическая эмоциональная реакция, как некий условный рефлекс. И чаще всего это просто привычка, это вот эта нейромашина, которая работает, и если ее перебрать, то можно научиться чувствовать себя хорошо, можно научиться чувствовать себя красивой. У меня была очень смешная история, когда девушка приходит и говорит, слушай... Я понимаю, что это бред, но я хочу увеличить сиськи, я думаю все время об этом. Она говорит, каждый раз, когда я опускаю глаза вниз, особенно если я в бассейне или на пляже, я в купальнике, особенно если я голая, я всегда первым делом думаю, какая маленькая грудь, ее надо увеличить. И она говорит, я знаю, я видела, у меня огромное количество подружек увеличили грудь, недовольны этим, у них обычно две красивых груди в итоге, но они разные, ну и так далее. И э, все, что мы сделали, мы просто сделали другую нейромашину. Когда она смотрит вниз, она думала, вау, какая у меня красивая грудь, и начинала чувствовать себя лучше. И она говорит, после консультации несколько дней, она говорит, муж стал ко мне приставать чаще. Я говорю, конечно, потому что, когда ты чувствуешь себя лучше, э, другие люди считывают это, и красота – это не какая-то характеристика твоей внешности. Это, вообще говоря, твое состояние, как отношение к себе. Помогут ли в этом случае аффирмации, Дарья? Вы знаете, я изучал аффирмации очень подробно. Это была одна из школ, в которой я учился. Люди, которые придумали аффирмации, там была очень сложная, детальная модель, как их писать, сколько раз, в каких формах и так далее. Я обнаружил простую систему. Аффирмации практически никогда не работают так, как мы хотели бы. Потому что если я говорю себе «я красивый», да, а у меня отвращение к своей внешности, нейромашина, которая уже работает, говорит «нихрена ты не красивый. я говорю «я, я богатый» там, и так далее. Одна, одна моя клиентка, которая я консультировал, у нее был ювелирный дом в центре Москвы, и она ездила с Рублевки, у нее был водитель, который ее возил, и она увлеклась аффирмациями. Да, и она, она, значит, купила диск с вияша, вставляла его, тогда были такие магнитолы, очень красивые, и слушала, он там говорил, я богат, я здоров, я успешен. И она сидела и слушала это, ее водитель выдержал минут семь, он говорит, Инга Георгиевна, я не понимаю, он про себя рассказывает? Откладывание, решение и колебание – это одно или разное? Это разное, Нина, потому что колебание – это процесс, откладывание – это другой процесс, это когда мы назначаем дату, когда мы запустим процесс, да, момент, когда мы запустим процесс. Чем отличается привычное действие из бессознательного от нейромашины? Тем, что бессознательное – это просто такой способ говорить, а нейромашина – это понимание на уровне мозга, как это устроено. И когда э, говорят, есть привычные действия из бессознательного, обычно это означает две вещи. Я не могу это контролировать, э, и это что-то очень странное. Когда мы говорим, что это нейромашина, э, да, в моем случае, я, я понимаю, как она устроена. И у любой нейромашины есть пусковой механизм. И это одна из вещей, которые я хочу, чтобы вы начали наблюдать за собой. Особенно те из вас, кто планирует участвовать в семинаре, потому что это то, что вам пригодится больше всего. Просто вот подумайте, о чем. Да? Есть люди, которые боятся летать. И на самолетах я имею в виду. И они приходят и говорят, у меня аэрофобия. Я говорю, хорошо. Первое, что я хочу знать, в какой момент... Это нейромашина страха, это нейромашина фобий запускается, потому что у всех людей разный пусковой механизм. Я знаю людей, которые только подумают об этом, им уже становится страшно, и это означает, что у них не аэрофобия. Потому что очень часто, если я человеку, представь себе, что ты летишь, человек начинает бледнеть, у него начинают дрожать руки. В реальности, в кабинете, никакого самолета нет. Поэтому это не аэрофобия, он никуда не летит. У него страх идеи того, что он летит. Да, у у кого-то в момент покупки билета, у кого-то в момент, когда он идет по трапу, у кого-то в момент, когда э, самолет там, отрывается, у него шасси, он чувствует или там, проваливается в яму воздушную. Это все пусковые механизмы, потому что даже если у человека депрессия, я, я много работал с депрессиями, ко мне приходили люди с медикаментозно-зависимыми депрессиями. Они говорили, я должен сидеть на антидепрессантах, чтобы не убить себя и не чувствовать себя несчастным. Я говорю, да, очень интересно, как мог такой вид э, сформироваться. Ведь на протяжении 200 тысяч лет людям не были доступны антидепрессанты. И вдруг вот вы теперь не можете без них жить. Он говорит, нет, нет, я просто такой человек. Я всегда нахожусь в плохом состоянии. И это полное дерьмо, потому что человек никогда всегда не находится в одном и том же состоянии. Если взять этого депрессивного чувака, взять суши, подержать их в тепле сутки, и дать ему их съесть, когда он будет блевать и дрестать, он не будет думать о том, что он несчастен. Вот поверьте мне, я всегда спрашиваю людей: вы всегда-всегда вот чувствуете себя нечливым? Да, я всегда-всегда чувствую себя нечливым. Это неправда. Люди, которые медитируют, знают, что для того, чтобы удерживать какое-то состояние, находиться в нем, требуются огромные усилия. Люди, которые находятся в депрессии, они просто запоминают те куски времени, когда они чувствуют себя плохо и делают прямо вот. Джонни, сделай мне монтаж. Они вот делают этот монтаж, они вырезают любой кусок, когда они чувствовали себя хорошо. Потому что когда они чувствуют себя хорошо… Вот э, Если мы с вами чувствуем себя плохо, мы говорим себе «Я чувствую себя плохо, через некоторое время я приду в себя и буду чувствовать себя хорошо». Люди в депрессии говорят себе «О, я чувствую себя хорошо, через некоторое время я приду в себя и снова буду чувствовать себя плохо». То есть это вопрос, какого цвета зебра. Uh, да, Поэтому один из ключевых элементов в нейромашине – это пусковой механизм или триггер, как его называют на американском языке. Uh, и очень важно понимать, что запускает, uh, и, и лучше всего понимать, что запускает тот механизм, который вам не нравится. Потому что если вы понимаете это, дальше, uh, огромный, ну, дальше есть просто три простых шага. И мы будем изучать с вами технологию, которая называется «Четыре шага к нейросвободе». Потому что свобода в окружающем мире невозможна. Нас могут закрыть на ковид, могут возникнуть санкции, могут возникнуть любые другие ограничения, где бы вы ни жили, что бы ни происходило. Но внутренняя свобода состоит из свободы того, что я хочу выбирать состояние, которым я буду реагировать. Потому что депрессивный человек – это не больной человек. Это человек, который просто на большинство ситуаций своей жизни реагирует падением настроения, неприятными состояниями. Радостный и счастливый человек – это человек, который помнит на бессознательном, на уровне нейромашин, на уровне своего мозга. Когда он видит что-то, радоваться этому. Мне посчастливилось посетить один чудесный центр реабилитации наркоманов-алкоголиков – и это были, был центр для молодых людей, то есть люди, которые в 9 лет, в 12 лет начали принимать наркотики. И большинство там людей, которые были в этом центре, это были люди, которым было 16, 18, 20 лет максимум. И с ними одна из основных вещей была в том, что когда они думали о наркотиках в обычной жизни, они предполагали и предвосхищали удовольствие когда они думали про остальные вещи, у них не были натренированы эти э, способности радоваться. И, и мне запомнилась навсегда эта история, когда молодой человек говорит, он, он говорит, я на второй год пребывания здесь, в этом реабилитационном центре, понял, что жизнь может быть радостной. Приехала маленькая сестра, и я взял ее за руку, и я понял, что я от этого прикосновения впервые в жизни испытываю радость. И вот... Привычка к счастью абсолютно возможно, И это набор механических, очень маленьких и очень простых триггеров, которые напоминают вам радоваться чему-то, которые напоминают вашему бессознательному и вашему мозгу. Не работать по умолчанию, а войти в состояние удовольствия, войти в состояние счастья. И это очень важная часть. А, да, но нашу жизнь портит... Как раз мелочи, когда мы смотрим на что-то, и это напоминает нам почувствовать себя плохо, это напоминает мне испугаться, это напоминает мне разозлиться, это напоминает мне потревожиться. А вещей, которые напоминают мне порадоваться, вещей, которые напоминают мне расслабиться, вещей, которые напоминают мне о моих ценностях, о том, что для меня важно, о том, что я действительно хочу от этой жизни, их становится все меньше и меньше, потому что мозг – Любит, на самом деле, и предпочитает всякие неприятные переживания. Он просто эволюционно так устроен. Но это не означает, что мы не можем это превзойти, потому что мы превосходим оппортунистическое обжорство, и далеко не все люди да, имеют сильный избыточный вес. Мы превосходим инстинкт размножения каждый раз, когда используем контрацептивы или методы контрацепции. И мы можем делать это в других сферах. Да, Дарья вот пишет, лично мне не помогают аффирмации, но, возможно, я неправильно все дела. Напротив, после аффирмации начинала рыдать, портилось настроение. Дарья, я с вами абсолютно согласен. Я как человек, который потратил на это несколько месяцев своей жизни, в прямом смысле слова, я верю, что аффирмации это великолепный инструмент для провокации. То есть, что делают аффирмации, они оживляют ненужные нам нейромашины и дают им возможность ярко проявиться. Но дальше нужен следующий шаг, когда мы работаем с этим чувством, мы работаем с этой нейромашиной, мы что-то меняем. Сами по себе аффирмации создают только вот этот внутренний конфликт, когда мы понимаем, что нет, я, я не такой, как, как я сейчас говорю, я не согласен с этим, я спокоен. Да нет, я, я злюсь, и мне очень страшно одновременно, я спокоен. Нет, да, вот там всегда вот есть такой отклик. Скажите, пожалуйста, у вас как-то откликается вот эта история, которую я э, вам рассказываю про нейромашины, про привычки. Э, есть ли какие-то вопросы? Потому что на самом деле это, это э, когда вы узнаете технику и когда мы ее отрабатываем. Да, э, Сотни и тысячи людей, с которыми я работаю, только за этот год у меня была продвинутая полугодовая группа по этой технике. И там было сотни человек практически. И мы с ними отрабатывали на протяжении нескольких недель уже такие продвинутые техники работы с этими историями. И они обнаруживают, что правда жизнь, жизнь она выглядит сложной, она является сложной. Мы, как живые существа, выглядим сложными, и являемся сложными. Но есть очень простые вещи, изменяя которые, мы можем изменить 80% того, что мы называем своей личностью, того, что мы называем своей памятью, того, что мы называем своей жизнью. Поняла, что у меня есть привычка к новым задачам относиться как к чему-то трудному. Да, Нина, у некоторых людей, это, это прекрасно, очень здорово, у некоторых людей есть такая привычка, когда у них есть, например, список дел, они смотрят на этот список дел, и они проверяют, как я буду чувствовать себя уставшим, когда я завершу его. Они чувствуют эту усталость, см, смотрят на этот список дел, и уже они устали. Да? И, и идея как раз состоит в том, чтобы научиться трансформировать эти вещи, потому что большая часть вещей... Это привычки, это невероятно. А, ваше имя, вы не думали о своем имени как о привычке. Ваши чувства и ваши эмоциональные реакции, они иногда просто либо это настройки мозга по умолчанию, либо это некий секонд-хенд из прошлой жизни. Вы у кого-то научились, так кто-то из ваших значимых взрослых в детстве реагировал, и вы просто скопировали себе это приложение и пользуетесь им. Это не означает, что вам нужно теперь решить все вопросы с вашим прошлым, потому что проблема не в том, что было в прошлом, проблема в том, что я сейчас все еще пользуюсь этой нейромашиной, и если я ее перебираю, я начинаю реагировать на это по-новому. Потому что если вы просто идете мимо турника и смотрите на турник, у большинства из вас нет никакого пускового механизма. Турник, вид турника не является для вас пусковым механизмом. И э, я помню, это просто реальный случай, когда на семинаре на живом пришел ко мне молодой человек, говорит, я хочу научиться 50 раз подтягиваться, я хочу, чтобы у меня были здоровенные ручищи. Я вот для себя эту штуку поставил, я уже с кем-то там даже поспорил. Поэтому теперь мне нужно, значит, тренироваться, подтягиваться. И он дома поставил себе турник и не тренировался. А, и мы сделали простую вещь, когда он видел турник, то, что ему было нужно, ему было нужно, чтобы эта картинка стала пусковым механизмом для нейромашины, мотивации. Потому что раз он про это говорил, раз он про это спорил, у него была мотивация это делать. Но он считал, что он ленивый. А на самом деле просто у него не было пускового механизма, а когда начать тренироваться. Вы замечали за собой, что вы решаете, например, я буду учить иностранный язык, я буду практиковать цигун, я буду заниматься спортом что-нибудь я буду делать такое вот новое, важное, и вы усаживаетесь и думаете, значит, вот сейчас я этим начну заниматься, и там возникает очень странное такое чувство, а почему, почему я буду этим заниматься, почему именно сейчас, и есть вещи, которые у вас естественным образом вообще получаются, то есть вы их прям делаете и делаете с удовольствием, потому что у вас есть вот этот пусковой механизм, и дальше есть нейромашина, вот Технология и курс, про который я рассказываю, это на самом деле технология, как разрушать нейромашины, если мы говорим про нейромашины страха, тревоги и тому подобного. Потому что, слушайте, сейчас все вокруг обсуждают всякое говно, да, вот этот дум-скроллинг, вот люди выискивают негативные новости, люди приносят их, снова и снова заводят эти темы. Люди просто в паршивом состоянии. Мы смотрим на человека, которому тяжело, страшно, и он устал, и у нас запускается нейромашинная эмпатия, мы начинаем себя чувствовать так же дерьмово, как он. Зачем? Задача не в этом. Иммунитет, например, к состояниям других людей, да, он состоит в том, чтобы, если мы видим человека, который чувствует себя плохо, мы бы напомнили себе, что «слушай, а я-то куда? Я-то могу чувствовать себя хорошо» я там могу сейчас быть источником радости, но как минимум для себя и своих близких, а если у меня есть силы, то еще и его чуть-чуть состояние улучшить. Ведь это то, как э, работают люди там, в помогающих профессиях, да, доктора, или те, кого мы называем лидерами и харизматиками, когда они излучают и вдохновляют позитивные какие-то вещи. Лена пишет, про депрессию тоже новая идея. Для меня одним из ведущих факторов было не позволение себе проживать чувства, что-то подавленное внутри. Да, Лен, да, безусловно, это, это важная часть проживать чувства, и у меня для этого есть прям целые семинары, целая технология. Он собран прямо из 12 больших, великих школ психотерапии, но очень часто для того, чтобы эти чувства не, не возникали, очень важно перенастроить вот эту вот нейромашинную историю. Максим, а вы как часто сами этой техникой пользуетесь? Нина, я ей пользуюсь несколько раз каждый день. Вот это такая моя особенность, что меня интересовало, вообще, когда я все это начинал делать, меня интересовала возможность переделать себя. И из всех людей, кого я консультировал, я сделал самые большие изменения. Ну вот, я проделал огромный путь. Я вообще не был ни счастливым, ни радостным, ни доброжелательным, не трудолюбивым, невнимательным человеком. Сейчас я человек, который себе, да, я, я себе правда люблю, нравлюсь, уважаю себя и работаю над собой. Потому что это часть любви, уважения и хорошего отношения к себе. В общем, это прямо естественная часть моей жизни. Причем, если мы говорим про память, да, я же вот упоминал... Про память. Uh, у вас была такая история, что вы заходите в какую-нибудь комнату, и вы знаете, что вы шли за чем-то. И вы заходите и забываете, зачем вы шли, и вы смотрите вокруг и думаете, а зачем я сюда пришел, я сюда зачем-то шел. Потом вы уходите туда, откуда вы пришли, и вспоминаете, что да, мне же надо было вот это сделать. Вот, вот ну, Напишите вот этот вот, ш... это, да, это такая шутка бессознательная, вот напишите слово «шутка». В чат, если с вами такое происходит. А я вам расскажу, как это работает. <смех> Во, круто. Значит, смотрите, как это работает. Я сейчас вернусь к вопросам и комментариям, которые были в чате. Если вы ставите себе форму, если вы думаете, мне нужно взять зарядное устройство, я пойду в гостиную то когда вы приходите в гостиную, у вас получается, что это завершение программы для мозга. И нейромашина, оказавшись в гостиной, говорит, ну вот мы сделали то, что хотели. Если вы говорите себе, я пойду в гостиную и возьму зарядное устройство, то вы приходите в гостиную, и ваше бессознательное дает вам следующий шаг. Вы берете зарядное устройство, и на этом нейромашина заканчивает свою работу. Вот так работает память. И большинство вещей, которые мы называем памятью, это правильно построенные нейромашинки и последовательности. Как бы это смешно э, не выглядело, но если вы хотите вспоминать правильные вещи в правильный момент, вам нужно знать, что этот момент должен стать для вас напоминанием о том, что вы решили что-то сделать, да, как турник. Вот человек видел турник, у него включалась мотивация, мы встретились с ним через месяц, у него были здоровенные ручища, он говорит, так, меня, похоже, надо лечить, потому что я теперь просто мимо турника не могу спокойно пройти, я обязательно забираюсь и делаю несколько э, подтягиваний, делаю несколько упражнений. А, так, где тут были вопросы? Я расписал весь день практиками и всякими штуками, по пять минут перерыв на 100 и десятки в день. Плюс еще какие-то глобальные задачи по второй профессии. Хочу с удовольствием. Да, собственно, идея в том, что вот на ручном управлении первое внимание наше не справится с такой задачей, которую вы описываете. Да, Наша задача, первое внимание может написать сценарий, второе внимание может сделать этот сценарий естественным, легким. И то, что называется безусильным. Потому что когда я назову ваше имя, или вы представите себе, как звучит ваше имя, вам не нужно никаких усилий прилагать для того, чтобы на него отреагировать. Это фантастика. Вы себе не представляете, насколько это классно, когда э, вы видите, например, да, при помощи этой техники в... Видите, ну, я не знаю, грязную тарелку, и вы просто моете, у вас не возникает вопросов, я сейчас хочу, не хочу, есть у меня силы или нет, у вас возникает мотивация. Вы видите а, свое рабочее место, вы садитесь и начинаете работать над текстом, над статьей, над книгой и так далее. И вы не заставляете себя, это просто часть ваших нейромашин. Это прямо э, мощная технология, которая работает. Э, так, триггеры на радость – это ряд позитивных, успешных воспоминаний о делах, событиях, которые мотивируют. Да, например, с удовольствием это делать, а в итоге невроз какой-то, не говоря уже про фоновые настроения, практики наигун. Да, Настя, ну, в общем, это, это, это вот как раз идея того, на что я хочу предложить. У нас э, начинается курс, он начинается уже очень скоро. И он будет в онлайне. Он начинается 15-го в следующий вторник. Если вы сейчас перезагрузите эту страничку, я сделаю короткую паузу, вы увидите кнопку. Я вам просто расскажу. Нажмите кнопку, перезагрузите страницу и увидите кнопку Интересно. Напишите слово интересно, если вы видите слово интересно. Значит, это курс из четырех эфиров в Zoom. Мы будем с вами общаться. Я веду на самом деле онлайн-курсы с 2011 Потом уже так подробнее их начал вести в 2016 17 Ну и когда началась вот эта вот вся пандемия, практически все, что я делаю, мы перевели в Zoom, потому что было огромное количество и идей, и людей, которым нужна была поддержка. Поэтому это реально отработанные технологии. Я не человек, который там создал интернет-школу, потому что прошел курс. Я с 2001 года веду живые семинары, консультации, продолжаю их вести в разном объеме, в зависимости от того, где я нахожусь, какой у меня сейчас график жизни и так далее. Но вот там, 2016 год я провел 52 недельных семинара, по семинару в неделю, 4-5-дневных. И у меня реально огромный опыт живого общения с аудиторией, живого общения и консультирования персонального, который я благодаря этим годам смог упаковать в, в онлайн. Плюс к этому, те, кто был из вас на моих онлайн-курсах, знают, что э там есть ощущение живости, там есть ощущение контакта между людьми эмоционального и на уровне второго внимания благодаря тому, как я это делаю, благодаря моим навыкам. Да, э -э поэтому это рабочая схема. Четыре эфира в зуме, где вы сможете задавать вопросы, где у вас будут микрогруппы, где вы сможете с участниками вместе сделать упражнения. И я вас прямо проведу по шагам тому, как этими нейромашинами пользоваться, как их настраивать, как их ломать, если они вредные, как их делать сильнее, как сделать так, чтобы это получалось. Вот надо вам улучшить настроение, да, вы настраиваете, у вас есть хорошее состояние. Просто сколько вещей в течение дня становится естественным, бессознательным напоминанием для вашего второго внимания, что нужно оживить это состояние. У вас есть состояние мотивации, вы там сидите, мечтаете или ложитесь спать, мечтаете что-нибудь сделать. Почему это состояние вам недоступно в те моменты, когда нужно взять сумку, нужно взять и пойти в спортзал, нужно взять компьютер и написать статью? Почему его не сделать доступным, а не бороться с собой, не думать, что вот, блин, я себя заставлю, там, я высплюсь, я отдохну, я смогу. Это развивает память, это улучшает ваше настроение, и это создает у вас невероятную продуктивность. Вот, да, и, и самое приятное для меня, вот Настя, то, что пишет, что это, это не невроз, это не борьба с собой, это не требование от себя. Вы просто смотрите, и вы естественным образом это делаете. И это работа со всякими эмоциональными историями, потому что все наши эмоциональные реакции, они бессознательные, автоматические, и их пытаться разобрать на уровне сознания вообще бесполезно, то, что делает психолог. Вы так реагируете, наверное, потому что ваша тетя, да, вы понимаете, понимаю, а что мне теперь делать, да, я боюсь публичных выступлений, теперь знаю, почему. Я боюсь публичных выступлений, но я-то хочу простую вещь, я не хочу знать, почему я боюсь публичных выступлений. Я хочу уметь себя комфортно чувствовать, потому что я выступаю публично. И вот меня интересует решение. И я эти решения вам готов преподнести. Прямо технология, отработанная мной десятилетиями во всех деталях. Так что я ее адаптирую. Я вам дам, вот лично вам, каждому, кто будет на курсе, у нас будет чат в Телеграме. Я дам каждому детали, как это все сделать так, чтобы это получилось у вас. И мы вас не бросим. Мы будем с вами а, обсуждать вопросы и так далее. Вот спасибо Зарину, потому что меня вообще причины мало интересуют. Почему машина помялась там и так далее. Мне нужна машина, у которой красивый бампер. Все, решаем вопрос. Если вы сейчас нажмете на кнопку «Интересно», то вы можете забронировать вот сегодня и завтра это по супер цене. Вот такой цены больше не будет, это реально самая лучшая цена. Вы можете быть уверены, что вы на курсе будете по самой крутой цене. Через два дня она уже тает, она уже начала. Через два дня она повысится и все сразу будет стоить дороже. Будет стоить не 16 900, а 20 тысяч. Как понять, что эта техника у меня сработала? Будем это разбирать. Нина, безусловно, но вы будете это очень легко понимать, потому что если у человека была фобия лифта, он не мог войти в лифт, потому что он потел, бледнел, у него был пульс 150 от мысли, что он войдет в лифт, а он заходит в лифт и едет, но там ничего разбирать не надо. Да? У него появилась новая свобода. Я не вижу психологические проблемы как проблемы и как поломки и как болезнь Я вижу их как отсутствие выбора и свободы. И моя работа, как я считаю, дать этот выбор и свободу, чтобы он был у вас. Но не просто вы пришли, я вас заколдовал, и у вас появился один выбор, за следующим приходите снова. Я вам хочу передать технику, при помощи которой вы столкнулись в своей жизни с какой-то историей, да, дерьмо случается, да, я себя там плохо почувствовал. Я знаю, что мне сделать, чтобы чувствовать себя лучше. Лена, технология поможет публично выступать спокойно и с радостью. Эта технология очень часто помогает в этой сфере. Если это ваша задача, я вам подскажу, какие там есть еще детали. У меня, вообще говоря, есть... Это специальный курс, и есть даже бесплатные некие упражнения, как настраивать себя на публичное выступление. Но да, эта технология является основой того, чтобы чувствовать себя хорошо на публичных выступлениях, безусловно. Я просто очень много готовил людей к публичным выступлениям. У меня было как-то 4 года, когда я там по 340 дней что ли вел семинары публичных выступлений. И одна из вещей, которую я умею делать очень хорошо, это... Мой курс назывался «Удовольствие и результат». «Публичное выступление. Удовольствие и результат». Я брал людей. У меня была девушка с такой фобией, э, социофобией. Если кто-то с ней начинал разговаривать, у нее темнело в глазах, а если к ней прикоснуться, стоя рядом, она падала в обморок. И она была у меня на курсе публичных выступлений, и через 4 дня она разговаривала с аудиторией и видно было, что она получает от этого удовольствие, и, и аудитории было очень интересно и приятно. Если у вас какие-то вопросы? Вот задайте мне любой провокационный вопрос, дайте мне возможность вас убедить, потому что э, я хочу, чтобы на этом курсе было много людей, потому что это реально такая штука, которую, если бы я мог, я бы на законодательном уровне внес это в то, чтобы это в каждом детском саду и школе людей учили, потому что это превратило бы людей в совершенно другой человеческий вид, который не так боится друг друга, не так ненавидит друг друга, не так переживает по каким-то поводам. Я думаю, огромное количество ситуаций, которых мы боимся и которые нас травмируют как отдельные личности или как народы, она, она бы разрешила. Исцелять фобии. С исцелением фобий есть небольшие детали – эта конкретная технология не всегда позволяет. Там есть несколько шагов просто, да, ну, что такое фобия? Фобия – это когда у человека возникает вегетативная, телесная, неконтролируемая реакция. Он там бледнеет, падает, потеет в какой-то ситуации. Я знаю, что нужно для этого сделать, и я могу помочь человеку. С фобией справиться. Просто самостоятельно человеку с фобией редко удается справиться, потому что он даже не пытается это сделать, потому что это слишком сильная реакция. Но если вас это будет интересовать, я вам расскажу, какая есть важная деталь, которую можно использовать для того, чтобы снять фобию. Если у вас просто дискомфортная реакция, сильный страх и так далее, то эта техника позволяет с этим справиться чаще всего, да. Нажимайте кнопку «Интересно». Запишитесь. Если у вас есть какие-то вопросы личные, которые вы сейчас не хотите написать в чат, все равно запишитесь, там можно записаться, выразить свой интерес и не платить. Тогда вы место не забронируете, цены не забронируете, но ваши данные попадут команде и с вами завтра а, свяжутся и поговорят. Или напишите в телеграм кому-то из команды, и задайте эти вопросы. Мы с удовольствием ответим на вопросы. Я реально хочу, чтобы это было большое, крутое явление. И приведите, пожалуйста, друзей, потому что это то, что сейчас больше всего нужно. Потому что весь мир находится просто на грани какого нервного срыва. Это не только вопрос России, это вопросы Европы, и вопрос и США, и Китая, и так далее. Ну, в общем, у нас с вами есть возможность иметь здесь свободу, чувствовать себя хорошо, и заниматься созиданием, начиная с себя лично, начиная с наших семей. А, да, ведь орать на ребенка – это тоже привычка, а это тоже нейромашина. То, что мы видим что-то, что он делает, нас это триггерит, у нас запускается нейромашина гнева, раздражения и дальше мы его фигачим. Очевидно, что если эту нейромашину поменять на другую, и таких там нейромашин у меня десяток, я их поменял, и я могу быть любящим, дружелюбным, а снаружи это будет выглядеть как а, мудрый родитель. А, то есть, так, в работе со стрессом. Да, Нина, в работе со стрессом, безусловно, это помогает, потому что вместо привычной реакции напряжения и стрессирования мы можем сделать те же самые триггеры, запускающими реакцию. Расслабление и восстановление. Меня останавливает, что я оплачиваю полезные курсы, иногда даже их не открываю, уже какой-то паттерн. Дарья, все, что вам нужно будет сделать, это прийти на первое занятие. Это живые онлайн-встречи в Zoom. Да, понятно, что если там у вас не получается по времени, у вас будет запись, но мы будем прям пользоваться этими штуками для того... Потом вы будете же в чате... И вы, когда будете читать, как людям там хорошо, вот, у вас все равно же зависть и жадность включится. Этот курс только для личного пользования или с помощью него можно помогать другим? Лена, я подразумеваю его для личного использования. И я не буду там уделять внимание тому, как консультировать людей, как это применять другим людям, какие здесь есть детали. Но, в принципе, техника понятна, и вы Можете ее применять, кто-то применяет ее к своим детям, кто-то к мужьям там, и так далее. Да, Но ну Просто если мы говорим про профессиональное консультирование, то в нем, конечно, за счет того, что бывает много разных-разных ситуаций, нам нужно, конечно, будет, было бы больше деталей для того, чтобы с этими ситуациями справиться. По вашей рекомендации, дважды пробовала орать на ребенка, лежа на полу. Да, Зарина, это прекрасно работает. Это, это, это удовольствие орать на ребенка, лежа на полу. Друзья, жмите кнопку «Интересно». Мы 15-го во вторник встречаемся. Это будут вечерние по Москве, вечерние эфиры. Мы все отработаем. Вот все, что нужно, только прийти на сам эфир. Дальше я вам гарантирую, что я вас проведу по шагам, и вы получите результат, насколько бы вы ленивым не были человеком. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Спасибо, что вы были здесь, задавали вопросы. Это очень-очень приятно. Те, кто смотрит это в записи, пожалуйста, свяжитесь с командой, напишите свои вопросы. Я с огромным удовольствием или... или Команда или я, мы вам ответим и обязательно удовлетворим все ваши какие-то пожелания, любопытства и так далее. Спасибо огромное, очень приятно быть с вами, очень приятно чувствовать такой отклик. До встречи 15 ноября. Пока-пока.